поиграли и пройдем туда дома, да? а? да? дома, да? дома а, Кто-то любит дома готовить. Можешь заказать здесь, и стол здесь накроют. Хай разница и тебе. И обед, и все что хочешь. Значит, это то просто это Все в одном стиле. Да, это очень важно. Вот видишь, когда все в одном стиле прекрасно, да? Да, да, да, ну, да. Вот И сочетается такого, с природой. Кроме детских площадок, пиархин, да? да, да, да. Ну кроме вот этого пластика дебильного, который мы увидели. Ну это вообще. Ну, ну, это ну, могли, не бы ну могли бы что то могли бы что-то из дерева. А что, детям говно надо подсовывать? Ой, нифига себе. Надо воспитывать вкус человека с детства. Не пластмассовыми изделиями. Что ли? Здесь чем хороша высокая цена? Это же, ты ж пойми, это здесь занавес. Контроль. Да, здесь не будет всякой здесь шелупони, здесь. всяких здесь. там иммигрантов, этой всякой хуйни здесь. Чего дурак что ли? По твоему, Я что богатый? он здесь баня. <кх> Я не хочу вы здесь вы со вы всякой вы херней, понимаешь, за вы столом сидеть, либо жить с придурками всякими. Конечно, здесь правильно они вы сделали. Вы Я буду смотреть на рожи, не русские, вы за, за, за, за соседним столом, Я правильно? Так что ли? Да. Видишь, уже новый Эксид. Бэнтли. кто их не любит? И что дальше? Не вижу логики. И почему не любят это? Кого? Сейчас китайозов. Какая разница, кого любить. Это же потребительское отношение. Надо брать все самое лучшее. Да и все. А кто кому что принадлежит, фиолетово для большинства людей. А собака невоспитанная у них, она не должна. Не воспитанная. Мы не специалисты в этой области, чтобы рассуждать о воспитанности собак. не согласна? что ты видел где-то в Германии забитые люди, забитые собаки сидят, это не знаешь, что так и надо. Понимаешь? тут кто как, я не знаю. В каждой стране свои приколы, наверное. Хежик знает. Вот китайская какая-то. Доброе утро. Вы знаете, скажу честно, я пришел мне в баню полюбоваться на инсталляцию. Вы не возражаете? Скажите, она обновлялась или я это уже видел? Она так прекрасна, что мне кажется, она новая как будто бы. Я был последний раз зимой, не помню, ну не важно. Я, я люблю просто эти вещи. Я посмотрю, хорошо. Спасибо. Смотри, вот эта вещь какая-то. Продается все. Вот Обрати внимание, красные эти самые, как будто бы от клена носики. Венечки, но это а. они не есть. Ну, они красного цвета, что -то? Доброе утро. Они просто покрашены. Покрашены? Да? Не знаю, кажется, ну, может, да? Ну, может быть. Для, для Декора, да, может быть. Шапки какие продаются, смотри. Интересно.